Введение. Эволюция и человек. Эволюция – это процесс, благодаря которому мы находимся там, где мы есть сегодня. Он начался примерно 3,5 тысячи миллионов лет назад, когда первое живое существо, вероятно, единственная сложная органическая молекула в форме длинной цепочки, начала воспроизводить себя. Она делала это, присоединяя к себе более простые молекулы, находившиеся в водном растворе вокруг нее, пока не создавала свой зеркальный образ. Затем эти две части отделялись друг от друга, чтобы стать двумя одинаковыми сложными молекулами. Каждая из них обладала той же самой способностью присоединять более простые молекулы и выстраивать свой зеркальный образ подобно тому способу, которым воспроизводят себя вирусы. Выстраивание и разделение повторялись неисчислимые миллионы раз. В некоторых случаях зеркальный образ, полученный таким образом, неизбежно оказывался неточным. В результате новая молекула имела свойства, немного отличные от свойств старой, и, возможно, была не столь же эффективной в самовоспроизведении. В этом случае измененная молекула, мутация, прекращала воспроизводство и вымирала. Однако возникла случайная мутация, которая действительно помогла молекуле воспроизводить себя. Зеркальные образы, потомки этой мутации, затем выживали. Это основа процесса, который мы называем эволюцией. После миллионов лет благоприятных случайных мутаций отдельная молекула становилась все более и более сложной, если сложность гарантировала более эффективный процесс воспроизводства. Молекула изменилась из вирусоподобной частицы в живую клетку, в которой воспроизводящаяся молекула или молекулы были заключены внутрь и защищены внешней мембраной. Это напоминало какую-то из наших современных бактерий. Химических реакций, которые позволяли ранним молекулам воспроизводить себя, возможно, было недостаточно, чтобы поддерживать воспроизводство более продвинутых существ. И были освоены другие источники энергии, что позволило поглощать энергию солнечного света и использовать эту энергию для построения тела из простых исходных материалов в процессе воспроизводства. Эволюционировали первые одноклеточные растения. Другие мутированные клетки не использовали энергию Солнца. Вместо этого они переваривали клетки, которые это уже делали, и таким образом использовали уже запасенную энергию. Это были первые животные. Постепенно эволюционировали существа, которые состояли более чем из единственной клетки. Это произошло либо из-за того, что клетки воспроизводили себя и затем перестали отделяться друг от друга, или же потому, что несколько клеток соединились вместе. Как бы то ни было, если многоклеточное существо было более эффективно, то оно выжило и воспроизводилось в своей многоклеточной форме. По мере увеличения сложности различные клетки отдельно взятого существа эволюционировали в направлении приобретения различных функций. Некоторые обладали чувствительностью, помогая существу искать пищу и свет. Другие участвовали в локомоции, в передвижении всего существа к источнику пищи или свет. Третьи участвовали в пищеварении, иные в воспроизводстве и так далее. Различные скопления клеток составляют то, что мы называем тканями, а структуры, которые они образуют, каждая со своей отдельной функцией, называются органами. Целое существо, образованное из молекул, которые образуют клетки, которые образуют ткани, которые образуют органы, называется организмом. На ранней стадии пути эволюции начали разделяться и развились различные типы организмов. Везде, где был источник пищи, который можно было использовать, эволюция производила организм, способный его эксплуатировать. Такой процесс называется адаптивной радиацией, и мы можем наблюдать его работу и в наши дни. На Галапагосских островах вблизи западного побережья Южной Америки живет много видов вьюрков. Они все эволюционировали от одного типа зерноядного земляного вьюрка, который прилетел с материка и распространился по всем островам, на каждом из которых различные виды сред обитания и источников пищи. Вьюрки на каждом острове эволюционировали, чтобы воспользоваться преимуществами их собственной среды обитания. В результате в настоящее время на островах существует много видов юрков, включая толстоклювые формы, которые едят семена, короткоклювые формы, которые едят почки и плоды, и длинноклювые формы, которые едят насекомых. Окружающие среды не являются неизменными, по той или иной причине они меняются. Когда это происходит, существо, эволюционировавшее для жизни особым образом в некоторой среде обитания, вымирает. Например, если бы все насекомые на Галапагосских островах вымерли, то длинноклевые вьюрки также вымерли бы. Этот процесс известный как естественный отбор. Если бы вымерли насекомые, их места были бы заняты другим существом, и какая-то другая птица эволюционировала бы, чтобы питаться им. Эволюция вызывает появление специфичных форм животных для жизни в определенных местах обитания. Трава жестка, чтобы питаться ею, поэтому животному, которое ест траву, требуются сильные зубы и специализированная пищеварительная система. Травянистые равнины – протяженные, открытые пространства, на которых приближающаяся опасность может быть замечена издалека, но нет мест, чтобы спрятаться. Поэтому питающееся травой животное, скорее всего, имеет длинные бегающие ноги наряду с сильными зубами и длинной лицевой частью головы, чтобы его глаза находились выше уровня травы, когда голова опущена вниз во время питания. Это дает нам форму антилопы, типичного травоядного животного Африки. Однако травянистые равнины Австралии породили весьма неродственное травоядное животное – кенгуру. Можно заметить весьма немного сходства между ним и африканской антилопой. У него, однако, есть такая же длинная морда с похожими зубами для разжевывания травы. А ноги длинные и предназначены для скоростного передвижения хотя скорее для прыжков, а не для бега. Это развитие сходных особенностей у неродственных животных в ответ на сходные условия окружающей среды. Явление, которое известно как конвергентная эволюция. Это объясняет сходство между тюленями и морскими львами, трубкозубами и муравьедами, муравьями и термитами, стервятниками и кондорами. Похожим явлением является параллельная эволюция. В этом случае две ветви одного и того же генеалогического дерева развиваются в сходном направлении независимо друг от друга. Например, американская лисица из Северной Америки и финек из Африки обе мелкие, со шкуркой песочного цвета и большими ушами. Уши действуют как охлаждающее устройство и предотвращают перегрев у каждого из животных в его пустынном место обитания. А шкурка служит для камуфляжа. Оба вида происходят от более стандартно выглядящего лесоподобного животного, но каждая, независимо друг от друга, эволюционировала для жизни в различных пустынях. Различные цвета и узор покровов у животных также могут быть соотнесены с эволюционными процессами. Узоры окраски животных могут камуфлировать их. С другой стороны, они как скунс могут иметь бросающуюся в глаза окраску, которая предупреждает возможного нападающего, что ее обладатель ядовит. Некоторые животные подражают другим, как в случае, когда безопасная королевская змея приобретает броскую расцветку ядовитой коралловой змеи и благодаря этому отпугивает потенциальных врагов. Все это появилось потому, что животные, которых это затрагивало, получали от этого выгоду, выживали и продолжали размножаться. Во всем мире все время животные и растения менялись в ответ на изменения окружающей среды. Один вид порвал с этой традицией. На протяжении последнего миллиона лет или около того эволюционировал человеческий вид – Homo sapiens. Он прошел весь путь от молекул до своего нынешнего облика на протяжении трех 3,5 тысяч миллионов лет работы эволюции. Теперь, на протяжении немногих последних тысячелетий, развился разум, а вместе с ним – культура и цивилизация. Вид распространился, но не изменяясь, чтобы приспособиться к местообитаниям, которые он находил, а путем изменения окружающей среды таким образом, чтобы они соответствовали его нуждам. Вместо того, чтобы вырабатывать густой мех и слои теплоизолирующего жира для приспособления к холодным условиям, он изготавливает искусственные покровы и использует доступные источники энергии, чтобы создавать высокую температуру для тела. Вместо развития теплоизлучающих образований, вроде больших ушей для приспособления к жарким условиям, он производит охлаждающие и кондиционирующие установки, вновь используя доступные источники энергии. Вместо того, чтобы увеличить скорость движения и вырабатывать стратегии убийства, которые позволяют ему охотиться на некую добычу, он создает механизмы, чтобы делать это. Используя свой интеллект, он может эксплуатировать все источники пищи во всех местах обитаниях, без необходимости изменять самого себя. Медицинская наука устраняет многое из последствий действия естественного отбора. Теперь индивидуум, не особенно хорошо приспособленный к окружающей среде, не гибнет до достижения способности к воспроизводству. В естественных условиях не все потомство вида выживает. И это отражается на уровне рождаемости. Благодаря медицинской науке выживает больше потомства Homo sapiens, чем когда-либо могло выжить до этого. Но за этим не последовало соответствующего снижения рождаемости. В результате популяции Homo sapiens растут без очищающего и изменяющего действия естественного отбора. Эволюция в том виде, в котором мы ее знаем, остановилась в отношении Homo sapiens. Тем не менее, это не подразумевает того, что процесс изменения обязательно остановился. По мере развития науки, репродуктивные молекулы, гены, которые существуют внутри каждой клетки человеческого тела, становятся все более и более понятными. Когда Homo sapiens наконец поймет, какие части развитием какой особенности управляют, то открывается возможность для изменения процесса. Будет достигнута такая стадия, когда один ген может быть подавлен, другой стимулирован, а третий вообще создан с нуля. Из измененных яйцеклеток и сперматозоидов может быть рождено человеческое существо со специфическими особенностями, соответствующие особому заранее разработанному плану. Без естественных процессов модификации этот неестественный процесс – единственный путь развития вида в новые формы, чтобы встретить проблемы, которые ждут его в будущем. Проблемы, созданные перенаселением, чрезмерным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Генна инженерия. Приемы генной инженерии уже сложны, хотя в своем нынешнем состоянии они являются примитивными по сравнению с тем, что, несомненно, станет возможным в течение нескольких десятилетий. Репродуктивные молекулы, которые лежат в ядре каждой клетки живого организма, находятся в форме длинных структур, называемых хромосомами. Эти хромосомы составлены из химического вещества, ДНК. Его форму лучше всего представить как длинную лестницу, которая была скручена вдоль своей длины. Каждая ступенька этой лестницы состоит из двух компонентов, называемых азотистыми основаниями, соединенных вместе. Существует лишь четыре различных вида азотистых оснований. Тимин, цитозин, аденин и гуанин, соответственно Т, С, А и Г. Т всегда соединяется с А а С всегда соединяется с Г. Последовательность этих пар оснований вдоль скрученной лесенки может варьироваться почти до бесконечности. В полном наборе человеческих хромосом существует около 6 миллиардов оснований. Хромосому часто сравнивают со страницей в инструкции – Каждая пара оснований или ступенька в лестнице представляет букву алфавита, а расположение вдоль лестницы дает слова и предложения. Каждая распознаваемая инструкция, образованная таким путем, дает ген. Гены в одной клетке производят полную информацию, необходимую для роста целого организма. Когда организм растет и развивается, это происходит путем размножения клеток. Каждая клетка разделяется на две полноценных клетки. Когда это происходит, каждая хромосома в клетке фактически расщепляется посередине. Витки скрученной лесенки отходят друг от друга, поскольку ступени раскалываются вдоль соединений между основаниями. В дальнейшем происходит так, что эти две полулестницы образуют две полных лесенки, присоединяя свободные азотистые основания, создающиеся из химических веществ, плавающих в клетке. В результате этого, когда клетка разделяется надвое, каждая новая клетка несет совершенно одинаковый набор генных инструкций. Исключение из этого процесса имеет место при половом размножении. Репродуктивные клетки несут половину нормального числа хромосом. Две полуклетки объединяются во время ополодотворения, чтобы произвести одну клетку с полным набором. Эта новая клетка – уникальное соединение генов, половины от матери и половины от отца. Затем эта клетка делится обычным образом, пока, следуя инструкции, которую несет каждая клетка, не будет построен полный организм. Вот какова нынешняя великая загадка – как гены, последовательность пар азотистых оснований вдоль хромосомы, работают в действительности? Как они управляют постройкой организма? Идея, лежащая в основе генной инженерии, состоит в том, чтобы управлять естественными процессами. Каким-то образом генетические инструкции, находящиеся вдоль хромосом в клетке, должны быть идентифицированы, а затем изменены таким образом, чтобы в процессе роста организм следовал новому набору инструкций. Поскольку все вовлеченные в этот процесс материалы – клетки, хромосомы, молекулы – имеют микроскопические размеры, должна применяться совершенно новая технология. Вирусы могут делать это. Вирусы, по сути своей, состоят из массы их собственной ДНК, заключенной в оболочку. Инфицируя клетку, они прикрепляются к клеточной стенке и вводят сквозь нее свою ДНК. Во внутренней среде клетки чужеродная ДНК разрушает хромосомы клетки и заново выстраивает этот материал в виде собственных копий. Чтобы генные инженеры сделали то же самое, они должны были бы прежде всего пробиться через клеточную стенку, затем разрушить ДНК в ядре и повторно собрать ее желаемым образом. В ином случае они могли вырезать сегменты цепочки ДНК фрагменты, которые соответствуют тем или иным генам, и заменяют их уже подготовленными фрагментами ДНК. Это было бы сделано химическими веществами, которые дают определенные биохимические реакции ферментами, для части которых было обнаружено наличие способности резать нить ДНК. Самые большие успехи в экспериментах пока были сделаны на бактериях. Эти одноклеточные существа обладают клеточными стенками, которые могут быть размягчены химическими растворами таким образом, чтобы новую ДНК можно было поместить внутрь. Двойная спираль исходной хромосомы может быть разрезана с использованием ферментов и может быть вставлена новая ДНК. У разрушенных концов нити ДНК одна сторона длиннее другой, оставляя свободную последовательность азотистых оснований. Если введенный фрагмент ДНК обладает соответствующими основаниями, которые остаются свободными на его конце, два фрагмента ДНК объединяются – Т к А и С к Г – и образуют полную хромосому. Эта техника известна как слайсинг генов. Однако, прежде чем может быть предпринято что-нибудь из этого, все строение гена должно быть картировано. В настоящее время было идентифицировано и интерпретировано лишь приблизительно 100 человеческих генов. Но поскольку генетика существует лишь около столетия, строение хромосомы стало известным лишь приблизительно 4 десятилетия назад. А научный прогресс в этой области растет экспоненциально. Теоретические рассуждения о генной инженерии быстро становятся фактом. Генная инженерия человеческих существ состояла бы в процессах изъятия репродуктивной клетки из человека, изменения известного гена каким-то заранее установленным образом, и обратного помещения клетки таким образом, чтобы она выросла в полноценный плод с желаемыми свойствами. 1. Клетка изъята. 2. Ген, который будет изменен, идентифицирован в хромосоме. 3. Он заменен заранее измененным геном. 4. Клетка помещена обратно в матку. 5. Рождается генетически измененный человек. 1. Человек состоит из клеток, их примерно 10 триллионов. Все они выросли из единственной репродуктивной клетки. 2. Каждая клетка содержит ядро, несущее всю генетическую информацию для роста целого тела. 3. Генетическая информация в ядре выстроена в ряде образований, называемыми хромосомами. 4. Каждая хромосома составлена из длинной цепочки ДНК, скрученной в несколько порядков. 5. Нить ДНК, скрученная лестница, пар молекул аминокислот, последовательность которых несет генетическую информацию. 6. Когда клетка размножается, каждая нить ДНК расщепляется, как застежка молния, по связям между молекулами аминокислот. Затем каждая половина достраивает полную цепочку, привлекая к себе свободные молекулы аминокислоты, плавающие в клеточной жидкости. Часть 1. В начале. Человеческая история до нашего времени. 8 миллионов лет назад. Ее предки жили на вершинах деревьев, которые когда-то покрывали эту область. Конечно же, ее родственники все еще живут в лесах влажных долин, лазая по веткам, поедая мягкие ягоды и личинок жуков. Ее образ жизни, однако, совершенно не такой, как у них. У нее в распоряжении есть сухой ландшафт, образованный желтой травой с коричневыми и черными зарослями выносливых колючих деревьев. Ее рацион жителя редколесии также иной, потому что здесь нет никаких мягких фруктов и сочных почек или личинок. Крепкие орехи и жесткие семена ее главная пища, а когда нет ничего другого, она способна обойтись грубыми корнями и клубнями. Насекомые с крепким панцирем и сухие ящерицы встречаются здесь в изобилии, и она часто извлекает из них ту толику питательных веществ, которые в них. Ее челюсти и зубы отражают тот факт, что она должна есть больше, чем ее предки, чтобы получить то же самое количество питательных веществ. И она должна более тщательно жевать пищу. Соответственно, ее передние зубы уменьшились, чтобы дать место для широких и плоских задних зубов, которые размалывают массу грубого корма. Это случилось не внезапно, а развивалось на протяжении более чем тысячи лет. Те, кто изучает ее останки, дадут ей название. Они назовут ее Рамопитекус. Другие животные, которые обитают здесь, демонстрируют те же самые специализации своих зубов. Свиньи и антилопы питаются низкорослыми растениями, а жирафы ощипывают более высокие деревья. Они также обладают широкими задними зубами, но она прошла более долгий путь, прежде чем стала столь же приспособленной, как и они. С одной стороны, травы очень высокие, и, находясь на земле, она теряется и не может смотреть поверх них. Также вокруг живут беспощадные хищные звери, поэтому она должна подниматься на деревья ради безопасности, а также чтобы видеть, что происходит на расстоянии. Другие животные убегают, когда находятся под угрозой, но ей не достает скорости, когда она бежит на всех четырех коротких конечностях. С трудом она поднимает свое тело на задние ноги и какое-то время стоит, покачиваясь. Теперь она может видеть поверх травы и, что еще важнее, она чувствует больше прохлады. Меньшая площадь поверхности ее спины подставлена жаркому солнцу, и прохладный ветерок, который она теперь ощущает, успокаивает ее шею и грудь. Перегрев не был проблемой в тени леса. Более комфортной температуре, однако, противодействует дискомфорт в ее ногах, поскольку это неестественная поза для нее. Возможно, она может двигаться быстрее таким способом, когда только две ноги опираются на землю. Она пробует это, но ее ноги недостаточно сильны, и это неправильная поза для их работы. Ее тело в естественном положении наклонено вперед, и она не может двигаться своими задними ногами достаточно быстро, чтобы оставаться в вертикальной позе. Она вновь опускается на все четыре ноги. Нет, она должна будет оставаться вблизи деревьев, если ей хочется выжить. Три миллиона лет назад. Теперь климат намного суши, и пейзаж значительно изменился. Материк двигался, постепенно раскалывая ландшафт разломами. Когда протяженные участки литосферной плиты медленно опускались, образуя длинные и глубокие рифтовые долины с цепочками мелководных озер на их дне. Расплавленный материал поднимался из внутренности земли, и вдоль края трещин выстроились действующие вулканы. Травянистые равнины распространились всюду, но есть много групп деревьями, однако непротяженных лесов. На краю одной такой заросли маленькое существо спрыгивает с дерева на землю, затем оно встает вертикально. Оно оглядывается вокруг в поисках опасности и, не обнаружив ее, подает хрюкающий сигнал. Дюжина других особей, которые спрыгнули с ветвей и собрались вокруг него, включает других самцов, значительно меньших самок, некоторые с маленькими детенышами, и детей. Это большая семейная группа. Пища стала редкостью в их зарослях, и они переселяются. Далее, вниз по долине, участок зелени у озера сулит им некоторую надежду. Уверенной походкой они спускаются вниз по холму, оставляя следы на вулканическом пепле, который покрыл большую территорию во время прошлого извершения вулкана. Их уверенный шаг и их положение тела показывают, что их ноги значительно развились на протяжении последних 5 миллионов лет. Из постоянно согнутых образований, хорошо подходящих для лазания по деревьям, их задние конечности развились в прямые ноги, которые могут поддерживать их тела в вертикальном положении. Однако их руки в течение этого времени мало изменились. Они все еще обладают согнутыми пальцами для захватывания ветвей и плечевым суставом, направленным вверх и позволяющим тянуться выше. Обе эти особенности характерны для древесного образа жизни. Но если местность становится более сухой и деревья растут реже, существа, которые лучше приспособлены к наземному существованию, выживут с большей вероятностью, нежели это частичное древесное существо. Австралопитекус афоренсис. Это время уже близко. Два с половиной миллиона лет назад. Вулканы все еще действуют, травянистые равнины все еще расстилаются вдоль рифтовых долин. Но теперь лишь отдаленные деревья с в виде зонтика и низкорослые колючие заросли нарушают монотонную желтизну пейзажа. Ближе к берегу озера стая больших гиен добыла животное, которое напоминает короткошеего жирафа с рогами, похожими на лосины, и раздирают его труп. Рамопитекус – предок человекообразных обезьян и людей. Австралопитекус робустус – вегетарианская тупиковая ветвь. Среди одной из зарослей кустарников несколько массивно сложенных животных кормятся среди колючей растительности листьями и ягодами. Если бы не их вертикальное положение тела, их можно было бы принять за шимпанзе, потому что у них такие же тяжелые тела и такие же высокие челюсти с массивными зубами. Они также являются видом рода Австралопитекус под названием Австралопитекус робустус. И здесь они чувствуют себя как дома, когда тщательно пережевывают какие-то кусочки растительного материала, который находят. Внезапно близлежащие заросли травы буквально взрываются. Около дюжина визжащих фигур бросается к едокам. Они выглядят очень похожими на них, но имеют более легкое телосложение, а их лица не имеют таких тяжеловесных челюстей. Они принадлежат к другому виду – Австралопитекус африканус. Едоки прекращают трапезу и сбиваются вместе, грозно глядя на пришельцев и демонстрируя свои зубы и десны. Их не так просто прогнать с их кормового участка. Нападающие прекращают свою атаку. Выбранные ими объекты нападения выглядят настроенными более решительно, чем они ожидали. Нападающие медленно движутся в обратном направлении, продолжая издавать свои агрессивные звуки и стараясь не казаться легко уязвимыми. А затем перегруппировываются на некотором расстоянии поодаль. Ягоды заросли для них потеряны. Они обращают свое внимание на гиен, кормящихся внизу, близ озера, и целой группы осаждают их. Гиены захвачены врасплох этим внезапным нападением и в панике оставляют свою добычу. Нападающие собираются вокруг туши. Некоторые из них рвут мясо, в то время как другие стоят на страже, махая палками и рыча на обманутых гиен. Эти существа могут поедать как мясо, так и растения, и могут и объединять свои силы, чтобы добыть пищу. Их более крупные родственники в зарослях продолжают жевать свои ягоды. Питание мясом и совместная охота – это не для них. Полтора миллиона лет назад. Похоже, это то же самое место, поскольку пейзаж изменился совсем немного. Хотя климат теперь намного холоднее. Большие, похожие на шимпанзе существа, все еще кормятся ягодами среди кустов. Эти существа, однако, крупнее, чем более ранние пожиратели ягод и обладают очень тяжелыми челюстными костями. Позже антропологи дали им различные названия типа Зинджантропус – щелкунчик. Перед тем, как решили, что это были представители ранее существовавшего робустус – Неподалеку несколько гораздо меньших обезьяноподобных животных, произошедших от ранее жившего африкануса, совместно несут мертвую антилопу. Но это еще не все, что они несут. У них есть камни, которые были обколоты с краев, чтобы получить грани, острия и лезвия. Эти существа – изготовители орудий труда, а кроме того, у них есть культура, позже ставшая известной как «Палеолитическая» или «Древний каменный век». Их научное название отражает этот навык создания орудий труда – это «Homo habilis», что означает «человек умелый». Эти две группы ходят поблизости друг от друга, но полностью игнорируют существование друг друга. Теперь они эволюционировали в столь различных направлениях, и они больше не конкурируют за одну и ту же пищу. 500 тысяч лет назад она член первой группы человекоподобных существ, которые расселились из Африки и распространились по Европе и Азии. Она присела у входа в пещеру в том месте, которое будет известно как Китай. Но далеко отсюда в местах, которые будут называться Испанией, Явой и Танзанией. Есть существа, точно такие же, как она. Если она выпрямится, она будет выглядеть очень похожей на человека 20 века, но с более тяжелой челюстью, выдающимися бровями и плоским лбом. Ее вертикальное положение дало ее виду название «Homo erectus». Когда она наблюдает, как охотники тащат домой убитого бизона, а в это же время другие женщины приносят горсти ягод и сосновых орешков, она думает лишь о пище, которую они приносят, и о том, как эта пища должна быть приготовлена. Сотрудничество с другими людьми и навыки, которые она усвоила от своих родителей, обеспечивают ее пищей. Палкой она размешивает мелкую, как пыль, белизну в огневой яме перед собой, являя на свет красный жар в ее глубине. Она добавляет сухие прутья, чтобы оживить тлеющие угольки. Она не смогла бы вспомнить, когда или как начал гореть этот огонь, но на ней лежит ответственность за его сохранение. Это тоже тяжкое бремя ответственности, так как огонь делает мясо более мягким для еды. Его дым сохраняет то мясо, которое они не съедят сразу, а его пугающий свет держит на почтительном расстоянии свирепых ночных животных. Она знает, что это именно ее ответственность, потому что группа из 23 особей, занимающая пещеру, обсудила это не словами, а имеющей смыслом звуками, которые что-то означают для членов группы «Большой шаг на дороге к цивилизации». 15 тысяч лет назад. Лошадь появляется перед ним. Красная земля из одной части его каменного блюда наносится маховой подушечкой на стену пещеры чтобы обрисовать основную форму. Затем он берет сажу и мажет ею вдоль спины фигуры, отмечая ее уши. Тот же самый черный краситель идет для рисования ног и копыт. В ограниченном пространстве и при мерцающем свете огня ему сложно отойти назад и оценить свою работу. Тем не менее, он знает, что он сделал это самым лучшим образом, как только мог сделать. И это приносит ему глубокое удовлетворение. Протискиваясь через узкий известняковый проход к входу в пещеру, он проходит мимо других картин. Быки, северный олень, бизон и носорог были изображены там задолго до него самого. Он задувает огонь и стоит ослепленный дневным светом на известняковом уступе, спускающемся по холму в лесистое ущелье ниже. Дым, поднимающийся над далеким утесом, показывает, где живут его люди, защищенные каменным карнизом от приближающегося зимнего холода. Он принадлежит к виду Homo sapiens, под виду sapiens и в области, которая однажды будет известна как Центральная Франция. Существует, вероятно, не более 10 тысяч подобных ему. Далее на севере, в тундре Германии, его кузены Homo sapiens neanderthalensis ныне вымерли или стерты с лица Земли самой последней волной ледникового периода, или же смешавшись с более успешными Homo sapiens sapiens, чего их признаки исчезли у их потомства. Это Homo sapiens sapiens – или кроманьонец, с его мастерством и продвинутой палеолитической культурой, который будет предком грядущего человечества. Пять тысяч лет назад. Речная долина всегда давала лучшие растения, и поскольку большую часть пищи получают от того или иного растения, речные долины Северной Европы густо заселены. Зная, что растения растут из семян, люди поселения собрали семена и посадили их в плодородную почву долины. Когда растения созревали, их срезали серпами с каменными лезвиями, а семена разминали в муку, покатывая их между шероховатыми камнями. Что можно сделать для растений, можно также сделать для животных. На холодных равнинах к северу отсюда люди все еще следуют за мигрирующими стадами северного оленя, чтобы им всегда было доступно мясо. Но оседлые люди могут добиваться большего успеха, чем они. Их животные – рогатый скот, овцы, козы и свиньи – содержатся в загонах около поселения так, чтобы мясо и шерсть и молоко были постоянно доступными. В результате этого впервые в истории можно построить капитальные здания на каркасах из стволов деревьев, обтесанных каменными орудиями, со стенами из сухой глины и прутьев. Солома, оставшаяся после обмолота зерна, используется при изготовлении крыши. Теперь также есть время и возможности для изготовления глиняной посуды и украшений из рога. Эта эпоха, известная как Неолитическая или Новый Каменный век. Культивирование растений и одомашнивание животных вместе провозгласили появление этой новой культуры. Пройдет немного времени, прежде чем оседлые жители, у которых более стабильные условия жизни и есть время для применения своего ума к решению абстрактных проблем, Научится выплавлять и использовать металлы, вначале бронзу, а затем железо. И это знание распространится по большей части обитаемого мира. Две тысячи лет назад. Люциус Септимус жует сухарь у входа в свою палатку, чистя свое железное оружие и доспехи. Снаружи под дождем покрытое зябью серое море, которое омывает северные границы Галлии. Непривлекательный вид. Дикие британцы земель на севере представляли собой сплошную неприятность, оказывая постоянную помощь непокорным галам и задерживая утверждение римской цивилизации на этих северных землях. Также говорят эти земли очень богаты рудами. Ходит много историй о богатых торговцев металлами, которые находят свою удачу, плавая в эти опасные воды. Конечно, военная победа, которую добился здесь Юлий Цезарь, была невелика. Но говорят о том, что планируются другие вторжения. Он, конечно, надеется, что нет. Он предпочел бы служить в недавно захваченном Египте, на другом краю империи. Лишь генералы и офицеры из большой палатки в конце ряда знают, таковы долгосрочные планы нового императора Августа. Люциус просто идет, куда ему скажут, и сражается, где ему скажут. Он ощущает себя счастливым, будучи частью великой римской нации. Нация, которая управляет практически всем миром и будет делать это всегда. Одна тысяча лет назад. Империя за империей появлялась вокруг Средиземного моря и раскидывалась по территории Европы, Африки и Азии, вступая в столкновение с другими империями, которые уже существовали там. Затем они развивались. Обычно культура и технология, созданные каждой империей, разрушались вместе с ней. Эйльф Асфальсон мало что понимает в этом. Он собирается плыть домой, руководствуясь камнем, который ищет северную звезду. Однако он понимает, что места, посещаемые длинными кораблями во время летних набегов, кажется, имеют разную историю, и от них остались разные руины. Почти всюду в мире бритые люди учат христианской вере и неистово осуждают священные имена Тора и Одина. И всюду люди принимают эту веру, даже некоторые из людей самого эйльфа. В этой стране, арабском королевстве Испании, существует смесь религий. Темнокожие народы, которые презирают христианскую религию, давно поселились здесь бок о бок с христианами. Они поклоняются Богу в куполообразных зданиях, окруженных веретенообразными башнями. К тому же они садоводы и поэты, и обладают техническим знанием, которого нет в других местах. Самое большое впечатление Эльфа из прошлого набега – это башня с парусами. Корабли вроде его собственного используют ветер, они ловят его парусами, и он несет их. Эти люди, однако, используют ветер, чтобы вертеть колеса и молоть зерно. 500 лет назад. Прошло 69 дней после того, как они отплыли из палоса, и все это время они плыли на запад, кроме краткой остановки для пополнения запасов продовольствия на Канарских островах. Теперь они прибыли в Индию. Пабло Диего упрекает себя за недоверие капитану. Нельзя было сказать наверняка, действительно ли плавание было безрассудным. Они лишь продолжали плыть на запад в совершенно неправильном направлении для пути в Индию, на край света. Возможно, чтобы завязнуть в гуще морских водорослей или быть съеденными морскими чудовищами. Они могли сказать, насколько далеко они были к северу или к югу, измеряя углы звезд, но у них не было никакой возможности сказать, насколько далеко на запад они заплыли. Несколько раз он и команда были на грани мятежа. Однако они были неправы, и теперь они здесь, в безопасности, под пальмовыми деревьями на теплом пляже. Тогда как близ берега три величественных корабля неподвижно стоят на якоре. Это Индия, которая стала загадкой для Пабла. Вполне очевидно, что это не азиатский материк, а один из находящихся по отдаль островов. Возможно, Япония. Но где те невероятные сокровища, золото и драгоценные камни, которые были обещаны? Дружеские или нет, но подарки, которые приносят индейцы, это мусор, бусы и птицы странной расцветки. Тем не менее, у них есть золотые кольца в носу, так что где-то есть и богатство. Если есть, почему индейцы не используют их? Кажется, они не имеют ничего, живут в травяных хижинах и выращивают для еды странные растения. Это не волнует Пабло. Капитан сказал, что после краткого отдыха они поплывут вокруг многих из этих островов. Он должен быть уверен, что дальше на запад лежит материк, цивилизованный материк цивилизованных людей, которые знают, что делать со своим богатством. Сто лет назад. Поезд с грохотом проезжает среди узких бумажных домов, поднимая густые облака черного дыма, который оседает сажи на орнаментальной резьбе карнизов. Затем Пыхтя едет по низкой набережной между затопленными рисовыми полями к отдаленным хлопкопредельным фабрикам. Если есть что-то, что подчеркивает изменения, которые произошли в горячо любимой Рензе Нириаки стране Ниппон. Так это оно и есть. Теперь он старик, но он все еще может вспомнить свое место в феодальном обществе Сёгуната Токугавы, прежде чем тот был свергнут. Тогда, вместе с гражданской войной и воцарением императора Мэйдзи, варвары, которые долго пытались закрепиться здесь, хлынули в страну. Они прибыли по требованию нового императора и изменили все. Они изменили все стороны жизни общества. По крайней мере, у него все еще был император, но правительство было теперь похоже на правительство из места, называемого Франция. У них все еще был флот, но организованный на манер британского флота. Их промышленность реорганизовалась в американском стиле, тогда как армия больше не была армией самураев. Теперь она была похожа на армию Германии. Сейчас поезд скрылся в темноте завода, готовый принять тяжелый груз. Традиционный дорожный транспорт никогда не смог бы справиться с тем количеством товаров, которые сейчас производятся. «Вероятно, это похоже на то, что происходит во всем мире», — думает Наряки. «Иностранцы налагают печать своего образа жизни повсюду. Или, возможно, мы принимаем образ жизни иностранцев?» Время покажет.